Материнка Xt Super Turbo 3. Восьмобитную карту не нашел, но вот такая феникс фениксовская карта работает в 8-битном режиме. Вот включаю. Тест прошел, но клавиатуры x нет для проверки у меня. Ну и больше ничего не подключено. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.